приветствую всех любителей видеоигр трек ту и продолжается честно немножко подзабыл Чё с кадрами кажется меня не переключать. любовь моя. это правда дарак. ты так подождите а как бежать ух ты блин! сейчас Айко. я испугался айка куда ты сейчас было страшно если честно я забыл как быстро бежать а все нашел но что-то это... я не знаю это место оно выглядит все же знакомо. Так учитываю, как будто... А, да, понятно. Пожары. Убийства. Здесь проходила молодая женщина. Можно и так сказать. Прошу, говорите прямо. Вы ее видели? Вперед, но ступай осторожно. Это край скверны, объятый страшным мором. Э -э, спасибо. Так и сделал. О, тут люди мертвые, судя по всему, здесь болезни. И болезни здесь, походу, Найди много. Найди новый предмет. Юнуда. На рубашках карт из колоды для игры в Каруту изображают какое-нибудь сверхъестественное существо. Юкай. На этой нарисован Юнуда. Монах-великан. Есть множество преданий о том, как Юнуда сеяли ужасы и разрушения. Но также рассказывают и о том, как они помогают людям, прибавляя урожай, поправляя мельничные колеса, расчищая заваленные тропы. Именно такие силы и стойкость мне сейчас и нужны. Так, мы изучили парочку новых приемов. XY, движение вперед XXY, хорошо, и YY, это понятно. А, движение вниз, xx Блин, а вот тут, смотрите, еще столько всего открывали открываем бля. О, а так с разбегу, кстати, классная штука она будет попробовать использовать Но это уже потом как-то Ага, кунайчик нашел в бисерикен Так, там что-то мы можем еще найти Я видел, там что-то подсветилось немножко Но мы пока действуем не спеша Больно Судя по всему, мы сейчас С этим сражаться будем Найти ответы не Нечесть, Нечесть. Так, надо найти ответы, хорошо. Опа. Найди новый предмет. А, ну пора Еще одна карта с изображением Юкая. Это жуткое создание принимает человеческий оплик. Лишь для того, чтобы потом напугать кого-нибудь несчастного, стерев черты своего лица. Рассказывают, как рыбаки встречали очаровательную юную девушку и вопили от ужаса. Обнаружив вместо прелестного лица лишь обтянутый кожей череп. Так, достигнуть максимальный запас, боеприпасов, Хорошо. Ага, значит, и стрела и это, и это все по максималчику. Так, сначала надо, кстати, налог. Лу... А, на луки-то на луки-то у меня мало. Один выстрел всего. Я на самом деле плохо помню, как стрелять, но мы ее сейчас разберем. Блять, закидывают тела. Ебать. Жестоко, если честно. Пойдем направо, надо. Справа мы что-то видели, я прям помню прекрасно. Направо и вниз. Ну скажи, что здесь заправлю. Все, ничего Я помню, огонь и битву Потом что? Я помогу тебе вспомнить, только открой клетку Давай, открывай скорее Да открывай Еда, еда Понятно, мы ему не откроем клетку, если честно Но судя по всему, здесь какой-то пиздец то, что, что у нас тут... Ага, босирекины, я понял. А, то есть мы за этим сюда пришли, да? Опа, пупэшка. Гарри, там чистый. Не сжигай. Нет, нет, не хочу. Ебать, что здесь происходит, это пиздец. По-моему, они сжигают больных, если мне не кажется. Ну, они прям, ну, они прям все истощавшиеся. Я не думаю, что они сжигают. Вот он съедает человека, доедает его. Из-за головы. На зомби похоже. Но, блядь, я вообще-то не, не про зомби игру играл. Сейчас вырвется, да? Он чист. Ага, я так и думал. Что те, кто чист, будут убивать. Назад. Что с тобой такое? Ага, я понял. Он мой. Блядь. Блять, а ч у меня с просадкой FPS, я не помню. Ч происходит, блядь? Почему мне просадка FPS? Так, а, перемены мест. А, быстро нажать вперед. ЛБХ. Чего, блядь? А, отражая атаку, вы можете поменять места с другом, чтобы занять более выгодную позицию, обходя своего соперника. Ага, хорошо. ЛБ. А я, блядь, фуглок поставил, твай. Ну ладно. Так, закрыть, пусть. Мы это поняли, но нам это не очень интересно. Где то еда так я понял те кто в общем они едят людей. чистки чистки, запят. да-да-да тебе меня не мальчик, достать это хуй разрушает и бля они людей едят реально ведь во что я вообще шел играть так что это Ой, еще один свикенчик. Блять, по-моему я шел играть в игру как бы про смураев там всяких и все такое Явно не про убийство людей. И те, где, которые едят друг друга. Про какую-то болезнь еще было. Тихо. Тихо. Как кидать сюрикен? Ага, все, нашел. Нашел, блин. Блок. Ага, хорошо, хорошо. выносливости у меня много. Блядь, я держал блок. Вы видели? Я держал его, блин. Я его держу. Сейчас еще вылезу, да? Ну там какая-то тварь наверху, блядь. Она меня пугает. Вот здесь, вот около стены. Ладно, мне, блядь, не явно не показалось никому. Так, баррикен. ХПшечка. Хорошо, хилка. И стрела, надеюсь. Отлично! Я что переключаюсь на стрелы. Нет, ну да, вообще сначала на стрелы лучше всего. Стрелять я научился, и то хорошо. Хотя бы сюрикеном мы редко тратим. Айка, Айка, подожди. Подожди. Ну, блядь, конечно, да. Нахуй, пошел. Блядь, они все с тисаками цис такие классные. Тихо, блок. А я держал вот давай. А сейчас ты что-нибудь, да? Держи. Блядь, вот я его держу, блок, а ему все равно плохо. Ну, сейчас понятно. Я понимаю, они медленно двигаются, все такое-то, не самураи, они там все хотят есть, умирают от чего-то, непонятно от чего. Но, блядь, как я, держа блок, не могу его выдержать? Еще один самурай. <связать> Что-то, я его не уверяю, не притворяясь, будто ты из наших убийц. Ты обознался, друг, мой клинок лишал жизни только заслушал Как легко течет ложь из твоих... Не ведаешь чести, демон. Постой, а, умри. Ну, прости. А, я понял. Вот это уже поинтересней. Так, я понял. Вот так. Ага. Давай, давай, отходи. У тебя выносливость кончилась. Угу, угу. Блять, я не успел. Но у меня жизни больше, чем у тебя, это явно. Блять, а куда, куда моя выносливость побежала? Ладно. Мощный выпад. Вперед, XX. Да как, подожди, блядь. Ну это понятно, это хорошо. А как мощный выпад сделать? Просто атака с легкой увеличенной дальности. Может вот так? Нет. Да ч не так-то, блядь? Может быть. Вот так вот, блядь. Нет. А если вот так? Тоже нет. Ну, это понятно, хорошо Почему мне некоторые приемы не получается выполнять? Хм. так, вперед, ага, и еще раз Куняка это, ну-ка О, хорошо, это получается сделать Нет, тоже нет меня это начинает на самом деле напрягать в этой ебаной игре. Почему некоторые приемы не срабатывают? Ну ладно, хрен сна Как бы мы со старыми то в принципе, разберемся неплохо. Единственное, я только не помню, как повернуться спиной потом, если что. Блять, Серекен проебал. Мне ну, молодец. Налови еще один. Блядь. Ага, ага. ага, ага. Ага, хорошо. Хорошо. Блок. Отлично, отлично. Блять, я, я думаю, что он сейчас умрет, если честно. А, не дотянулся чуть, -чуть. А вот теперь прекрасно. Блок. Ага, теперь со спины. Блок. Отлично. О, хорошо. Ну, неплохо, неплохо справились. Так, теперь бы нам хилку бы сейчас не помешало. Прям. О, прям, прям вообще бы не помешало бы, да, да, да. Так, пойдем сначала наверх. Ну, естественно, вниз нам нет смысла идти сначала наверх. Вдруг что интересное, найду? Опа, найден новый предмет Атороси Атороси, пугающий лохматый юкай Несущий смерть Однако иногда он уступает в роли духа стража Атороси выжидает в засаде на крышах зданий и храмов Чтобы броситься сверху на тех В чьей душе поселилось зло Выпотрошить их и сожрать После этого он снова прячется в тень И ждет следующего нечестивого Куда я иду? Хуй знает И походу по сюжету А, это как раз тот самое дерево, где я упал, да? И хилка. Да-да-да, это то самое дерево, где я за ней бежал. А потом провалился. Повышен запас. выносливости. Отлично. Не зря сходился наверх. Это нам реально пригодится. Так, аккуратно. Надеюсь, этот покрепче. Тихо. Тихо. Оп-оп. Ух ты, блядь, получилось. Получилось, блядь. Вот это сейчас было красиво. Ну, хоть что-то получилось. То хорошо, спасибо. Так, сейчас нам опять стрелы, да, дадут? Достиг максимальный боезапас. Ага, это стрелы. Хорошо. а с чем мы сейчас сюда вернемся? Ник черный мешок с костями. На колени. На колени, я сказал, подчиняйся. Давай, иди сюда, блядь. Блядь, нихуя. Ебать. Охренеть, он дикий, бля Легкий удар, раз, углушение. Тихо, держим блок Тихо, тихо Протыкаем, отходим Еще раз протыкаем, еще раз отходим На них тупенькие, ладно, эти тупенькие, хорошо Теперь могу вернуться? Отлично, спасибо Ух ты, блядь. Получен стрел. Ладно, у нас еще бой серюкина остались С Прошу, не впускай его Запри дверь Не-не-не-не, это бесполезно так, ладно, мы зайдем с другой стороны, ничего страшного. Он стоит нас, ждет, знаете? Красотка. Не-не-не, мы вниз. А, не не сначала мы наверх. Это нам, она нам дала подсказку. Вот так вот делаем. я. И следующих тоже. Давай, давай, давай, давай, быстрее. Все, все, все, все, все. Отлично. Сейчас она снова. Минус одна проблема. Хилимся. А. А мы сюда никак, да, вообще не можем попасть к тем то ребят? Блин, жаль. Ну ладно, не можем, так не можем. Так, ну здесь нам, в принципе, ничего интересного. Мы бы здесь сейчас бы сражались, но нам она дала подсказку своего рода. Так, сюда никуда нельзя? Нельзя. Так, готовимся к, к самому плохому сейчас. К сражению в 3D. Так, еще одна карта. Хитуцумы Кудзо. Кто-то боится духов, принимающих облик одноглазого ребенка, а кто-то питает к ним симпатию. Некоторые считают, это древние и некогда могучие горные камни, что обратились в руины. А некоторые знают, что дитя может родиться одноглазом и тщетно бороться за жизнь. Незаконорожденный Хотосуэна Кодзу, вероятно, не стремится никого, не напугать, не развеселить, а лишь переживает горе. Так, пойдем наверх. Там наверху что-то происходит, там кого-то едят, я прям видел четко, что кого-то ели. О, я же сказал, Отходим. Блядь, да ну! Блядь, была самая быстрая победа в моей жизни. Самая простенькая такая. Так, хпшка. Выносливость. Выносливость реально пригодится. И очень много. Но, в принципе, они не скупились на, хил, на количество жизни и так далее. То есть те, кто смотрят, те молодцы. Тем получится получить что-нибудь. Сейчас будет сражение. Меня, в принципе, не удивлено. Блин, их тут очень много Отлично Как повернуться, вернуться то к нему спиной -то? Ладно, хочется Но, что-то они это самое Они на костей похожи прям Они такие костяные, все непонятные Ох ты, блядь Ох ты ж нихуя себе Блять, ух ты ж тварь, блять, дважды меня ранил. Как я понял, эти штуки, что людей это самое хуячет очень опасные в целом. Берем, берем, берем быстро. Не, не берем. Не подходим к ней, берем купешку. А я могу к ней Сирикенкин? Блять, я бы хотел это проверить, конечно. Но не стану. Походу мы здесь встретим какой то существо. Друг, придержи свой клинок. Я тоже следую кодексу, Бусидо. Лжец, на тебе кровь невинна! Как ты сука, я многих отправил в Юми. но невинных среди них не был. Прошу тебя, никому из нас не обязательно сегодня умирать. Я видел, как моих людей убивают прямо на улице. А ты смеешь говорить о мире, бесчестный пес? Бес, бес. Пес, пес без... ну, так, так нравится. ну извини, братишка. Ладно, по-моему, он что-то затупил немножко. Эти воины принимают меня за злодеев, что же разорили их дома. Возможно, за тех же, с которыми столкнулся и я. А может быть, все из за одежды, блядь? Может, ты переоденешься, и так будет лучше. О, лицо. Похоже на лицо. Ну тут явно какая-то хуйня творится. Потому ну, что как бы, как бы, блядь, гадалки не ходи, так ясно. Ну, ладно, допустим. Так, ничего интересного не вижу. Опа. Сейчас будет махнуть. Смотрите, смотри, смотри. Сейчас припрыгнут, блядь. Припрыгнут сейчас тварь. Блядь. И со спины так. Оп, оп, оп. Оп. Следующий. Давай, да, да, да, добивай его. Добивай. Сразу пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. Не знаю, что с ними случилось, но они, по-моему, затупились. А вот, вот этот заумнел. Лови, блядь, стрелу в голову, нахуй Босс По-моему, что-то с ними реально случилось Надеюсь, этот баг, он останется со мной подольше Не-не-не, мы, конечно У -у -у, куда я иду, бля Так, хилка Хорошо, подождите, ладно Пусть пойдем сюда Так, блядь, куда мы Ой, стоп-стоп-стоп-стоп, вернись Раняй дерево я просто вижу, там бутылочка, и мне явно, к нему. Это дерево не сломало. Так, новый предмет. Юрей. О, этих мы знаем. На этой карте изображен самый печальный вид Юкаев. Юрей. Непокойные признаки души, людей, проживающих тяжкую жизнь, павших жестокой смертью, издающих обиды или сожаления. Они не могут покинуть наш мир. Некоторые из них чинят неприятность, чинят неприятности, а другие помогают тем, кто их оплакивает. Материнская любовь может победить таким образом даже смерть. Да, как-то так. О, середнички. Так, что это? Выносливость или жизнь? Выносливость. Нам никогда лишней не будет. Эта штука реально лишняя. Теперь жизни. Отлично. Мы вроде даже ничего не потеряли, кстати, когда здесь были. Но не зря я сюда поднялся наверх. Теперь можно... Ой, да, назад сходил, а теперь наверх ходил. Вперед. Наверх. Ух ты. сейчас было страшно. Ну карта здесь такая все неоднозначная. Что у меня же прям не по себе. Так, я наверху вижу чувака, который тоже есть явно хочет. Ну, он меня напрыгнет, похоже. По-моему, они меня не просто боятся, блин, а боятся тем самым утупер. Он так в желатье Руби, руби, руби, руби. Руби, не останавливайся. Будь как пчела. Хуяч не останавливайся. Так, идем, идем вперед. Там сзади эта штука, нам с ней делать нечего. Так, что скажешь? Сумурай? В таком месте? Я и не знаю, как это вышло. Понимаю, мы все здесь потеряны. Как же так? Не можешь потеряться? Делать целая деревня. Тогда, возможно, это всего лишь воспоминание. Твои слова не имеют смысла. Прошу объяснить, ]頓. что здесь случилось. Ступай случилось? дальше, сумурай. Сохраняй надежду. Она тебе понадобится. Понятно, меня все игнорят, блядь, ничего не хотят рассказывать. Ааа, боюсь, ты меня не послушаешь, мой достоподчерный друг, но я же не желаю тебе зла. Один раз меня уже обна... Обна... обманули, больше этого, не допущу, разбойник. Прошу тебя, я тоже скорблю, как и ты. Я у нас один Давай поможем друг другу. Чудовище, ты а у меня все. Мой дом. Друзей. Честь. Ты запутался. Для меня это все ясно как день. Лишь твоя смерть принесет искупление. Ух ты, блядь. Че у меня там, Сирюкен? Я ему не дам просто так жить здесь. Все три-четыре блядь. Так, не понимаю, где я как сюда попал. Я помню бой человека с ликом демона. Где он сейчас? И Айка. Я же видел ее. Почему она меня не дождалась? Я должен снова ее отыскать. Не знаю, где я очутился, но это обиталище скверно. Тело, разум, те, кто населяет это место, поражены какой-то страшной хворью. Словаками Айка среди них нет. Она ждет меня где-то впереди. Стражённый безумством, вопя от терзающего и голода. Они вцепляются в мою плоть и не внемлют моим словам. Единственное, что я сейчас помочь этим несчастным даровать быструю смерть. Возможно, отыскав путь домой, я смогу прислать им подмогу. Но сначала я должен найти мою Айка. Она объяснит, где я очутился и почему. Повстречал незнакомца, что также и мне путь самурая. Однако, то ли я из гнева, то ли из страха, он обратил свой клинок против меня. Обознавшись и назвав меня убийцей, ничего не осталось, кроме как подвергнуть его слова. Все эти самураи пережили не, нечто ужасно, вероятно, подобное тому, что приключилось и со мной. Они нападали так, будто это я во всем виноват, и не обращали внимания на мольбы. И применение... При, что там вынуждено... Вынудили меня обороняться, не оставив иного улыбка. Айка поймет. Тяжела, на самом деле, доля. Возможно, я что-то наподобие святилища. Еда. Водок, подоб... Блядь, мое. Карточка, да? Уан. На этой карте изображен Юкай Уан. Бл-бестелесный голос. По ночам он пугает спящих, выкрикивая в сумраке собственное имя. Видевшие его, воочию утверждают, что у него черные зубы и когтистые трехпалые руки. Единственное предназначение этого мирского духа угрожать и избивать. с толку. Бля, кстати страшненько выглядит. Но пока лучше всех. Этот прикольно выглядит. Вот это тоже так Ну это добрый дух, это понятно Так, блядь, теперь бы не попасться А, нет, нет, этой штуки в, в лапы Так, этому еда нужна. еда нужна была, но он погиб В итоге от голода, скорее всего Так, проход вниз Проход вниз Хорошо, ладно, не будем Пройдем дальше Ага, ага, вниз спускайся сразу Ага, нечего мне там делать Ага, это еще спуск ниже Пройдем дальше для начала Опа, чуть было бы стрелу не пропустил Так, судя по всему, эти штуки растут на стенах, блядь. И свойственны угрожать и калечить, а также заражать Все просто Так, теперь пойдем вниз по лестнице Так, тут они меня не достанут, хорошо Опа, куная Ага, ага, выносливость, точнее даже жизни я бы так сказал Ну, я же сказал жизни Блин, ну а эти штуки прям реально страшные Они прям вселяются в роду ужас. Так, Сюркена, переключаемся на них. Это не жалко. Не я не жалко. должен идти дальше, несмотря ни на что. что Это понятно, хорошо. Я так-то, в принципе, иду дальше, блядь, несмотря ни на что. Блин, тут так много этих звуков, я на самом деле теряюсь в них, потому что я не всех вижу. Вижу карточка лежит. Найди новый предмет. Ну, а пеп -а -а. Вуни этого безликого и бесформенного духа не выдержит даже самый крепкий желудок. Однако считается, что его омерзительная плоть способна даровать необыкновенную силу и даже вечную юность. Мне бы пригодилось нечто подобное в предстоящей битве. Так, унайчики. Отлично. У нас есть фулк кунайчики. Так, но они в клетках здесь не просто так, блять. И, судя по всему, только-только начинали есть людей. Ах ты ж тварь, блять, ебаная. И это самое, и тем самым... Их закидали сюда Так, сейчас нас ждет бифа, блядь. Лови Блять, ну им вообще поху на эти как? Ага Так, тихо Я его за стенку кинул И он теперь не может меня атаковать Так, они оба с двух сторон Хорошо, я забыл как все-таки повернуться Может на Б? Нет, на Б это, развернуться Блядь, а как поворачиваться-то спиной? Так, это самурай, кунай На А, блядь, на А Блядь Ладно Так, хпшечка, хпшечка Установи, пожалуйста Хоть я и чуть-чуть потерял, но все равно Так, ну это там что-то его тошнит немножко Там что-то вверху происходит непонятно Блин, ну вся эта тема с апокалипсией О, Айка, Айка Духой. Ты куда? О, она, побежала наверх Ну она уже призрак, блядь, это уже плохо так, выносливость, отлично. Направо не могу, не могу. Внизу тоже делать нечего, пойдем наверх. Конец, тебе конец! Ебать, он с пушкой. С ружьем, да? Да, ебать, с ружьем. Нахуй ты стоишь, ждешь, когда он зарядится, блядь. Ты что, ебал? Ты что, блядь, идиота, кусок? Блядь, он и по мне попал. Ну ладно, пары стрел ему хватило. Так, выбрать, атака на расстояние. Ага. Так, вниз. Ага, все, теперь мы нашли пушку, блядь. Которая очень долго заряжается. Хорошо. Ну мы ее возьмем сейчас, сейчас протестируем. Время есть. Озеро слишком глубокое и холодное, чтобы его переплыть. Так, хорошо. Все, а здесь я взять ничего не могу. Хорошо. Поплыви, блядь. Вот не прочнее рисовой бумаги. Но этого должно хватить. Главное, что он вообще есть, блин. Сейчас кто-нибудь на нас нападет. Вон там. А, что это там наверху? А, ну это про солнышко, типа как мы уплываем. ну да? там всё красиво, все прикольно. Такие я не помню, что это за деревня, если честно. Но очень страшно. А шмурошки к ним по коже бегут. Такой прекрасный переход сцены, в кассцену, в касцену. Ну, даже больше в игровую сцену, я так сказал. Так и кто ты, блядь? Моримитсу? Ну, я видел, как тебя убили в Камикамакури. Если бы я знал, что ты выжил. Ты бросил нас. Оставил гнить. Понятно, блядь. Мой босс новый. Меня обманули. Сколько людей погибло из-за твоей жажды славы. Какая слава, блядь, помочь людям хотел. Нет, я должен был остановить злодея. Должен. Ты нарушил обед. Обет. Или обед. Или обед. Я не знаю, как правильно, но скорее всего на первый слог уклонили. Ударение. Ну, блядь, ну-ка дай-ка попробую, блядь. На нахуй. Ебать. я могу сразу нескольких противников пронзить, блядь. Да тихо, тихо, нет! А мне кажется, они специально, это самое По-моему, игра залагала, если честно, но мне нравится Но они просто, типа, вообще ничего не делают Это прям читерство какое-то, если честно Блять, реально, но что с ним произошло? Чего, блин? Моримитс, что с тобой стряслось, друг? Что это поганое место сделало с твоим разумом? Меня никто не атакует, блядь. Бля, ну с пушки мне понравилось, если честно. Классная штука. Бля, патроны наверное, на нее тоже единицы? Так, журнал обновлен. Ладно, это не столь интересно. Мы и так поняли, что мы делаем куда движемся и так далее. Но мы в аду. Ну, типа своего рода ад, Они все мертвы. Тут, ну, как бы нам дали понять это не просто так. Мое, мое. Нет, мое, мое. Ну, пока они меня не атакуют. Ах, ты ж сука. Ну, блядь, заебись нахуй. А ты не хочешь повернуться, блядь? Ой, блядь. Ладно, я его сейчас так зарубил. Но ну, хотя бы стреляет, это спасибо. А за куда ты все отходишь, блядь? Ну да еб, блядь, жизни не осталось, ни хрена. Меня чуть не выкасили, блядь. Там что-то интересное. О, стрел. Берем в руки. Учился поворачиваться, теперь поворачиваюсь, блять, не в нужную сторону. Но мы видим, что здесь все, здесь полный пиздец горит. Так, ладно, сейчас эти сами ко мне запрыгнут сюда. Ах ты, блядь. Сухо. Ладно, я хоть с одного выстрела выстрелил, и то хорошо. У меня выносливости же много. знаю, что с ним произошло, но мне так лучше Так, ладно, понятно, нахуй У меня одна ХПшка осталась Если меня эта тварь заденет, не пизда Мне нельзя здесь умирать Вообще ни в коем случае здесь нельзя умирать Так, идем сюда Аккуратно идем Заряжаем лук Лук! Так, ладно Что это? Максимальный запас бусюрикенов увеличен Запас выносливости хорошо увеличен А жизни, блять Если я здесь умру, то я здесь умру с концами, я помню Это не просто так, ад Это душа, которая может побороться за себя Как говорится, непростенько это, это деревня в целом Так, лук есть? Лук есть, хорошо Сейчас первую же встречу с луком гасить будем Бля, главное вот в этой штуке не попасться, блядь, главное ей не попасться. Беги, беги, беги, сука, беги. Тихо, тихо, пробегаем. Пробежали, отлично, хорошо. Аккуратненько. О, хупышка! Фух, спасен. Да куда ты, блядь, вниз спустись. Так, ага, максимальный запас. Спустись, я тебе говорю, блядь. Нам еще вправо бежать. Ага, ага Хуй тебе, хуй тебе Хуй тебе, хуй тебе По-моему, я сейчас так вообще весь страх потеряю, блядь И это самое И потом будет похуй, как они меня атакуют Но по-моему, это я по сюжету пошел Блядь, смотрите, вот эти огненные мотыльки тоже за мной летают И это мне не нравится, нихуя Так, ладно, пойдем наверх Внизу, кажется, реально продолжение сюжета так, новый предмет. А, и ногами, да? О, на этой карте изображены ногами. Пес призрак. Некоторые считают их непослушными и приносящими несчастьями твари. А другие считают их как верных защитников семьи, которые преданы хорошо обращение с пном принесет его вечную любовь. А дурное. Блять. А дурное обращение ускорит встречу с его зубами. Так, что у нас тут еще что-то интересное? Ну я ж поднял, Местимость колчина, величина А, вместимость колчанчика О, блядь, я что, быстрее проход открыл? Хорошо Хорошо Ух ты, блядь Снизу прошлись, теперь сверху. пройдемся Блядь А, это как бы битва за битвой была А что эти меня, смотрите, вот они меня окутывают Окутывают, а что делают, непонятно ну ладно, какие-то мотыльки вокруг головы, блядь, летают. Так. Мы сверху, по-моему, еще не все взяли. Нам еще налево надо заскочить. проход-то мы прошли, а налево заскочить не заскочили. А, нельзя налево. Все, туда здесь больше делать нечего. Да, стал взять бой Я за ним то тогда, в принципе, возвращался на всякий случай. И, -и побежали. Так, сюрикены в руки. Ага. Так, точно, я забываю, что у меня есть уклонение, кстати, от этого стреляющего козла, блин. Ага, следующий. У меня, в принципе, так много выносливости, что я могу уже это, как бы, лупить вообще почти без остановки. Так, наверх. Патроны для пушки, отлично. Мама, ну, она пока не понадобится. Теперь куда? Теперь сюда непонятно куда. Наверх сюда нельзя. Ух ты, блядь. Так, ага, опять плод. Хорошо, поплы. А, ну мы куда-то прям в центральную башню плывем. Ага. Так. О, чекпоинт. Отлично. Чек Патроны, да? Для пушки, которые нам не нужны, блядь. Ну ладно, пойдем быстренько, сейчас разберемся с нами. Блять, не ту кнопку. Ой, уклонился, уклонился. Там еще есть Ой, Вроде нет. Так, этот сзади там. Оп, оп, оп, оп. Отлично. Ждем, ждем, ждем восстановления. Я, блядь, я замешкался и что-то прям волчком закрутился, блядь. Так, я все съел, не мог ничего поделать, я был так голоден Значит ты обречен, как и я, как и мы все Так, мне просто наверх, я понял Не-не-не, ты обречен, я нет, вы да О, КПшечка, отлично Так, а что здесь? Просто из любопытства иду сюда Так Блять, нет, нет, блять, уже не дают вернуться, сука. Блять, емо сзади разрушился. Ну сука. Нужно быстрее бежать. Да я понимаю, что нужно бежать. О, сейчас получилось. О, отлично, получается, разбегать убить. Понятно-понятно, бежим-бежим-бежим. Значит, ты всего нас лишаешь, мы и так достаточно потеряли. А, все там перестал. Я про мост! Теперь нам не вернуться! Раз он не выдержал мой вес, то и ваш бы не выдержал. Другого пути назад нет? Пути назад нет, пути назад нет! Понятно. Так, стоп. Что это справа? Подняться нельзя. Хорошо. Опа. Достигнуть максимальный запас. О, тихо, тихо, тихо. Огонь! Огонь! Мне нравится. Прикольная штука. Ну, они просто тупые. Ладно, давайте заключим, остановимся над тем, что они просто тупые, и поэтому они не атакуют нормально. Так, боеприпасы полные. Но я точно в аду в каком-то? Сейчас хлопает, все сломается, блядь. Нет, выдержала бы. Хорошо. Перелази через бочки. блять, он птиц хочет. Ладно. Куда я двигаюсь, вообще не понимаю, если честно. О, карточка. Ямавара. Ямавара — дитя гор. Эти духи склонны к проделкам, но могут и оказаться, а, отказывать помощь, если хорошенько их покормить. Многие лесорубы благодарны Ямавару за надежную поддержку в работе. Также те же, кто поднес им, этому духу меньше риса и саке, чем было обещано, вскоре пожалели об этом. Конечно. Фигасик. Покормить за Так, ну пока не тупят, как бы... Нечисть, нечисть, нечисть. Я говорю, пока не такие, надо ее убить А то потом все как-то восстановится, и все будет хорошо Я думаю, боссы то нормальные будут. Ага. Ты ага. что сюда приперся? О, о, да смотрите, смотрите. Айка пролетела только что. В тумане, в тумане, только что видел. Айка пролетал. А, спасать надо. Патроны бы хоть можно было бы у них забирать. Было бы лучше. Опа. А вот я. Херок. Нет. Прошу, вернись. Блядь, да куда ты все улетаешь? Так, быстрей в руки. Да бегу я, бегу. Айка, постой. Пожалуйста. Опа, хилка чуть-чуть, блядь, не пропустил. Кстати. Кстати. Только вверх вверх и вниз, понятно. Только вперед, назад. Так, да. Опа. Что ты нашел? А, достиг максимального боезапас припасов. А тут без плода, смотрите. Тут нет плода. Айка! Айка! Постой! Она по воде идет, кстати. А, и он тоже, да? да. А вот... Куда она нас привела? <свист> У -у -у Ух ты ж, твою мать, это не ни, ни Ебать, вот это босс, бля Лови, бля Ну, босс, да, нормально дерется Да, я хотел уклониться, кстати Блядь, он много жизней отнимает Тихо да тихо ты, блядь. Повернись, повернись. Ага. Лови, блядь. Лови еще. Я что, зря копил, что ли? Блядь. Блядь. Блядь. Давай, давай, давай, давай. Добивай, добивай, суку. Это злой демон, блядь. То есть этот злой демон хотел, блядь, с помощью ее лика нас Ой. уничтожить. Айка, что я наделал? Прости что? меня. Умоляю. Ты не сделал ничего дурного, Кируки. Ты даровал покой моей души, охваченный страхом. Теперь я принадлежу Йоме и не могу от этого отказаться. Я опоздал. Предводитель демонов забрал тебя у меня. Я тебя подвел. Но между тем я здесь и все еще могу быть рядом. О большем я и не мечтала, но это невозможно. Еще не время. Хироки, мой убийца еще жив. Кагера заберет еще множество жизней, если его не остановить. Недра Йоми вызывают к себе. Там тебе суждено и забрать свой путь. О, выбор пути. Другим нужна моя помощь, я буду рядом. Кагера должен поплатиться. Блять, ёбаный хуй, а может быть остаться здесь, да, как бы с ней тоже умереть? А почему нет? А тогда на этом игра закончится. Да, тогда, тогда неинтересно. Когда это последняя серия? Эх, нет, ладно, другим. блять. ну он же шел ради нее. Давайте о нем подумаем. Он шел ради нее. А значит, он, он хотел быть рядом. Но также отомстить надо за ее смерть. Да, Кагира должен поплатиться. Надо отомстить за ее смерть, и только тогда уже можно убирать. блять. ну, а тем самым другим нужна моя помощь. А значит, следовательно, чтобы отомстить, нужно помочь другим. Все правильно. Вот так и будем действовать. Йоми может вернуть меня домой? Твоя судьба еще не решена, но для меня уже поздно. Чем дольше живет Кагера, тем больше погибнет невидно. Я пока защищаю их всю свою жизнь, и даже после. Я не могу оставаться. Прости, Айко. Отец слишком хорошо тебя обучил. Мы еще встретимся? Либо однажды, либо навсегда. А, ну если я умру, то мы с ней встретимся навсегда, но все как бы логично. Бля, ну это мы заканчиваем бывал в Йоме, и то неплохо сейчас очнусь а там выжженный лес блять все выжженный. Ну надо было остаться ладно? она бы сама сказала, не никуда так не пойдет ты должен сначала отомстить на этом бы игра не закончилась естественно или игра имеет несколько концов хм. Хороший вопрос, очень хороший. Mm -hmm. а, журнал обновлен. Итак, я в Йоме. В стране мертвых. А в мире мертвых. Хорошо, мне можно чекпоинт, и я пойду. Найди новый предмет. Ага. И за нами мать-создательница удаляла лишь гнель скверная недра Йоме что стали ее темницы. С каждой частью все тела родились восемь яростных духов. И кодзут первым из ее тленового черепа, явился великий гром, повелитель бурь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть этих всех восьмерых мне еще предстоит найти. Не, ну я думаю, игра сохранила И на этом можно заканчивать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров, подписывайтесь на телеграм на дискорд, ссылочку в описании. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте подсверх, колокольчик. Всем спасибо. Всем пока.